Дорогие друзья, всем доброго дня! Хочу вам представить сегодня точку опоры через тело. Радость в теле. Для меня радость в теле, да, я доставляю каждое утро через йогу. Через энергетический сам массаж, то есть через прикосновение к своему телу, через наслаждение. Иногда у меня бывают вопросы, на которые я ищу ответы. И перед выполнением йоги, да, то у меня, получается, я задаю вопрос, который меня интересует. И к концу йоги, к концу выполнения своего комплекса, у меня приходит ответ. Таким волшебным образом. Далее. Радость через тело. Как мы еще можем доставлять? Смотрите, мы можем ходить э, на массаж, да, к массажисту, можем через прогулки, и на это денег больших не надо, просто выйти и посмотреть, э, что сегодня, какая погода, и у природы нет плохой погоды. Даже если дождик идет прекрасно, можно выйти и понаслаждаться, то есть аромат все равно идет от дождя. Вот. И когда дождь, для меня вообще дождь, это как будто наполнение, очищение идет вот через дождь. Далее, а когда выходим, если солнечная погода, да, то все равно мы можем посмотреть в округе, тем более сейчас весна, так красиво, посмотреть на цветочки, которые распускаются, на ту красоту, пение птиц, и это уже нас заряжает и наполняет. И таким образом мы добавля, доставляем своему телу радость. Далее, как мы еще можем э, телу доставлять? Да? Через массаж. Если мы идем к массажисту, а, даже если мы смотрим, да, иногда кажется, вот там нет финансов, да, чтобы пойти. Ну смотрите, если мы сильно чего-то хотим, вот реально хотим то деньги приходят ниоткуда. Возможности мир предоставляет, потому что а, мир понимает, что радость телу, когда мы даем, то получается от этого вся Вселенная радуется. То есть у нас внутри целая Вселенная. И если мы ее порадовали, зарядили, да, то радость вообще во всем мире получается. И мир предоставляет. Единственное, что нужно не пропускать, вот эти моменты, когда а, действительно мир нам дает. Возможности. У меня даже было такое, что я захотела поехать в Брест, а финансовые возможности у меня на тот момент как бы не было. И мужа происходит сделка, которая приносит финансовую возможность мне поехать. Вот. И в итоге муж говорит: Таня говорит, а тебе-то деньги-то пришли. Говорит, через меня. Я говорю, ну вот и классно. Поэтому посмотрите, дорогие, возможности всегда есть, вот, радость через тело, что еще мы можем, чем доставить, смотрите, мы можем в баню пойти, в сауны, да, в различные, и это тоже мы доставляем радость своему телу, наслаждение, а если мы наслаждение телу доставляем, да, радость даем, то получается мы заряжены на целый день уже, вот. Делюсь с вами, дорогие, надеюсь, для вас это тоже будет полезно.